Всем приветик. Познание себя. Сейчас вы можете являться королем мечей. Стихии воздуха. Вы пытаетесь защитить себя именно от того, от чего вам больно. Вам может быть больно от того, что люди к вам могут относиться не очень хорошо. Вы подумайте, по какой причине к вам так относится. Почему? Возможно, вы обидели это последствия ваших слов, поступков, ваших действий. Попытайтесь понять. И кого надо защищать? Защищать нужно своих любимых. Также вы пытаетесь показать себя именно с той стороны, чтобы вас начинали не только ценить, но еще и подражать. Даже не то, что подражать, а пытаться, чтобы показать вот пример, как нужно себя вести. Возможно, вы считаете, что вы для многих людей являетесь примером и что люди будут повторять за вами. И нужно знать, что быть примером – это значит быть не просто умными, а именно правильно – поступать в своей жизни, правильные поступки делать, правильно оценивать данную ситуацию в данный момент. Не только от того, что вы услышали, увидели, а надо полностью понимать от А да я. Вы должны сначала все понять, а потом уже, оценив правильно, что происходит, ситуации в момент, уже можете что-либо решать. Исходя и из данной ситуации, из данного момента. И также вам нужно научиться не все прям воспринимать в штыки и всем вот так вот относиться с недоверием. Вам нужно научиться доверять себе. Также нужно научиться понимать себя и. Вы тогда сможете понять других людей. Почему так люди относятся, почему так люди говорят. Вы сможете это понять. По какой причине? Причин может быть много. Их вообще очень много. Почему человек вам что-либо сказал не так? Ну, то, что вам не понравилось, либо плохие слова. По какой причине? Тут нужно вот именно тот момент смотреть, вот, который у вас произошел. И вы также не хотите, чтобы к вам люди относились плохо. Начните хорошо относиться к себе. И также, после того, когда вы все хорошо начнете относиться, вы начнете относиться к другим людям хорошо. И люди начнут к вам хорошо относиться. Попробуйте хотя бы один день. Начните себя ценить, понимать и доверять себе. Свой внутренний мир, свои ощущения. В каком состоянии вы находитесь? Тогда вы сможете понимать других людей. Люди все разные, абсолютно все разные, и находятся в разных состояниях, абсолютно в разных состояниях. Также вы должны понимать, что причин, почему так к вам относится человек, тоже может быть большое количество. Вы это должны учитывать и всегда, прежде чем что-либо решить. Вы сначала посмотрите, подумайте, решите. И потом уже начните действовать правильно. Говорите правильные слова, делайте правильные поступки. И также вы начнете понимать других людей. И себя самих, и других людей. Всем пока.